В 1992 году греческий офтальмолог Иоаннис Поликарис нашел решение этой задачи. Он первым предложил срезать верхний слой роговой оболочки, оставляя при этом небольшой соединительный лоскут. Получалось что-то вроде крышечки. Специалисты называют ее флэп. Она приподнималась, и под ней эксимерным лазером удалялись слои стромы. Затем флэп возвращался на место. Эта методика называется ласик. Так выглядит микроператом – устройство с острым лезвием для механического срезания крышечки. Сейчас это скорее музейный экспонат, но в свое время решение срезать флет стало прорывом, ведь пациенты избавились от нескольких недель мучений. Однако появился другой минус. Дело в том, что флет никогда не прирастает обратно и держится на тонком слое эпителии. Таковы особенности регенерации тканей роговицы поэтому случайный удар может привести к его смещению или даже отрыву. И тут последствия непредсказуемы, поэтому после операции врачи рекомендуют исключить контактные виды спорта. Кроме того, истонченная роговица может выпячиваться под действием внутриглазного давления, изменяя свою форму, как результат значительное снижение зрения. Такое состояние называется вторичный кератоконус. В 1999 году ученые вывели лазерные технологии на очередную высоту, вернее сказать, чистоту. Началась новая офтальмологическая эпоха с создания фемтосекундных лазерных систем. Импульс, который они способны генерировать, короче секунды в квадриллион раз. И самое важное, инфракрасное излучение таких лазеров можно сфокусировать в любой точке ткани и на поверхности, и внутри. Так офтальмологи всего мира получили уникальный инструмент, способный выполнять разрезы роговицы любой геометрии. По действиям лазерного импульса внутри ткани роговицы происходит оптический пробой, проще говоря, микровзрыв. В этой точке образуется плазменный пузырек, несколько клеток испаряется и выделяется газ, который мягко раздвигает ткань. Если фокусные точки расположены близко друг к другу, то получается практический разрез. Первым делом фемтолазер вытеснил стальное лезвие. Ведь срезанный лазерным скальпелем флэп возвращается на свое место точнее и держится лучше. Операция коррекции стала комбинированной. На первом этапе используется фемтосекундный лазер, а затем эксимерный для испарения ткани. В итоге к названию «ласик» добавилась приставка фемта. Однако лоскут роговицы все равно приходилось вырезать, и потому ее прочность существенно снижалась. Но уже в 2005 году и эту технологию улучшили. Коррекцию зрения стали проводить целиком на фемтосекундном аппарате. Объемное изображение в толще стекла тоже работа лазера. Каждая точка – это последствия микрозрыва, образовавшего в стекле мельчайшие трещины. Увидеть их можно только под микроскопом. Лазерный прибор работает со скоростью 5000 точек в секунду, и вот на такой рисунок уходит где-то полчаса. Для моделирования роговицы при полностью фентосекундной коррекции нужно около 4 миллионов лазерных импульсов и всего 25 секунд времени. Впервые такая операция была проведена в 2007 году немецким профессором, моим коллегой и другом Вальтером Секундо. Она получила оптимистичное название «Смайл». На самом деле это аббревиатура и означает она «малоинвазивное извлечение лентикулы». Лентикула — это тонкая линза, которая ультраточно вырезается фемтосекундным лучом внутри роговицы, а затем извлекается из глаза через микроскопические проколы. В операционный пациент проводит лишь 10 минут. Из них 25 секунд уходит на работу лазера. Остальное время нужно на подготовку к операции. Все начинается с комплексного диагностического обследования. Оно занимает до двух часов и необходимо, чтобы исключить противопоказания и выбрать для пациента наиболее подходящую методику. Поэтому отдавать предпочтение надо тем клиникам, где имеется все необходимое диагностическое оборудование и представлены все технологии лазерной коррекции зрения. От фоторефрактивной керотектомии до Смайла. Перед процедурой лазерной коррекции Смайл врач сверяет индивидуальные данные и загружает их в систему. А пациент ждет, когда подействует капельная анестезия. Затем устанавливается расширитель. Он держит века открытым. Теперь задача хирурга — прицелиться и поймать глаз с помощью пневмозахвата — вакуумной присоски, которая надежно фиксирует глазное яблоко. После этого лазер принимается за работу.